Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и. Эфисерк! Всем привет! Сегодня мы продолжим выполнять великую ношу строителей. Мы будем строить и разрушать в игре. Трики Тауэр, собственно говоря, усложненный тетрис, который мы все пытаемся изучить, и в этот раз кем вообще играешь что это такое но ну, судя по названию твои тауры сегодня будут падать ну я доволен и пора уже приступать смотреть какой фсрг будет все падать как всегда да магичка с копьем вот против осьминожки так ну что погнали ух ты ну, пожалуй, ох, ё, как-то я криво-косо поставил сейчас первый. Так, а я думаю... Как... И второй я тоже криво поставил. Во, пойдет. Так, М -м, как бы мне так поставить-то его? Понятно. Ты видел, что произошло? Я, я аккуратно все ставлю. Нет, я, я не смотрю, что у тебя там творится. Вот так вот, вот так вот. Так. Посыпалось. У кого-то тоже все посыпалось. Я все равно аккуратненько все ставлю. оба Ну посмотрим, как ты как твоя аккуратность сработает. Так. Что-то мне буквы Г только дают и дают. Было что-нибудь. Это намек. Это намек. Полезно, что нибудь другое. Дать. Нет, я них не... не это хотел, ну да ладно. Нет, все, я закончил. Так, а я, а я все еще в деле. Ух ты. Ну давай, давай. Так. Делай там свое грязное дело. Блин, походу она сейчас закончится. <гас> <гас> да, походу закончится. А вот сейчас а ты <гас> этот блок куда-нибудь поставишь. Но у тебя больше блоков, это я вижу уже. Я хотел еще строить. Ну, на три блока, кстати, учитывая, что я еще три блока потерял. но начало хорошее, начало хорошее. И пока магия побеждает осьминожку. У меня там дырочка по центру даже не буду спрашивать откуда она и что она делает Так, полетели вот так мне кстати не нравится надо было по-другому Ну Тут у нас нужно не помереть как всегда уж именно так я думаю каким боком куб поставить охранный бабай что мне так везет ты уже начал хрень да да я уже начал помирать а знаешь, Мне что как знаешь, лучше везет делать? на это все? Не спешить, да? Окей, не спешу. Куда? Я же ее связать хотел. <связь> а пока эпизер ну, там не замечал ты... ничего, я просто у него утащил <связь> этот гребаный блок. и ну, Слушай, да, да я уже, даешь, я вижу, даешь. что я строю, ты посмотри, что я строю просто. Это уже капец. А у меня сейчас походу завал ввод. Завал. Это uh -huh. хорошо, что ли, завал. Так. <смех> Блин. <смех> ты издеваешься. воу воу воу что ты поставил? Почему тебе гадость эту дают, которые ты на меня? <смех> <смех> нет! Нет! Ой, да ладно, что? А что случилось, что <смех> произошло? Я не понял вообще. <смех> Посмотрим. Посмотришь на повтори. Так, это... ну, а, вон, я вижу тебя все. <свят> <свят> Так, а если немножко сравнивает, счет. Так. так, ну что, гоночка? Не, головоломка, кстати, смотри. <свят> ну да, у нас сейчас будут они в случайном порядке, это интересно. Залетает, да хватит уже. Хватит уже за мной повторять, а? мысли я даже на тебя не смотрю так пожалуй нажмем вот это О, отлично встала ух ты я все связал <гас> нельзя Долодец. так. нельзя так нет нет нет нет нет, держись держись такого а вот... капитальная хренотень. а чё все я закончил уже <сих> ты. Так. Да, я бы не сказал. А, буст... Надо было все-таки помещать по-другому. Так. Эй! На -э -э -э -э -э. да все уже. Ты ее никуда не поставишь. Да. Нет! Нет, все, она не засчитается. Слушай, ну... У тебя, по-моему, на один блок больше. Сейчас глянем. Да, у тебя на один блок больше. Я как раз тот блок не поставил, который ты поставил. И ты опять в головоломке меня победил. Ты что, прокачал свои мозги? Нет, у меня просто FPS упал. А, ну да. Теперь все гораздо лучше. До пяти. Подожди, у тебя FPS упал. До пяти. Э, да, так, кстати, кто не в курсе. Мы. Мы. Мы. Мы. Мы тащимся. Мы, будем. просто мы. Да. Так. Жизнь, значит. Что-то нам не падает та штука интересная. Mm -hmm. С финишем. Где можно реально полгорать Так. Опа. А тут только связка. Подгадить нельзя. Mm -hmm. Интересно. Интересно. Но мне пока связка не нужна. Ой, как я все связал. Шикарно. Хреново. Шикарно. Угу. Так, хорошо, что ты, ты шикарно все связываешь. Так, а я, пожалуй, этим все свяжу. Ну, такое себе на самом деле. Так. Ну, кто же из нас выживет так? Интересно, интересно. Ой, так, отличненько. А у меня сейчас это все не шатанется. Первый пошел. Ой-! Нужно аккуратно. Да я за тобой повторю. Ошибку! Нет! Боже! Не, все, я проиграл. Я за тобой прям ошибку повторил. Смотри. На краешек. Ну ты и строитель. Так, тебя догоняет? Давай. Тебя прям конкретно догонять Так. ой ой ой ой ой ой ой Вот это будет сейчас жестко. Это особая гонка. сейчас увидишь. Финишмировать. А сейчас увидишь, сейчас, подожди, мы чуть-чуть построим, и ты поймешь, о чем я говорю. Ты все поймешь, офисерок. Но я тебе один совет дам. Ставь mm -hmm. крепче. <с Намного крепче, чем обычно. Все будет плохо? Очень плохо. У меня уже покутилось. Я это имел в виду. Тут есть ветер, понимаешь? Он показан. Да. И это просто сейчас будет падать все. Смотри. Бум. <с> да я вижу, у тебя прям вообще все хорошо. Бум. Господи, как я-то поставил это все. Бум. На чем только это все держится? Ты мне подыгрываешь, что ли, не понимаю? Нет, полез? у меня все летит. Нет, у меня. Ты посмотри, как у меня улетело. Это просто сдуло мне... нафиг. меня просто FPS. ФПС фпс они. О, ты сори, сори, сори, сори, я все сдула. Просто половину сдула. Пипец. О, все, мне хана. Это все, что я могу А ты еще шарик. Ой, ой, ой. О, все, до свидания. Ох, Надо, короче, как-то мне эту хрень свалить. Я не знаю, что да делать. Вот я хотел. Я тоже не знаю, что делать. О, все, я свалил, кажется, свою проблемную не, часть. А я нашел свою, вот гадку. Блин, стоямба. Да ехораны, бабайта. Стоямба, блин. О, вроде пошло. О, да о, куда о. ты? О, смотри, что это за хрень Тихо. произошло? Всё, не у... знаю. Улетело. У меня тоже все улетает. Слушай, ну тяжко на 5 ФПС, вот на этой и хрени, когда еще ветер. Так. О, у меня все вот просто так. улетело. О, Пока. отлично. Отлично, я успел связать. М -м -м. На тебе там. А побольше. финиш все ближе и ближе. Да, ближе и да ближе. Так. Вот зачем я так поставил? Нет! Боже! Да что тебе? У да. меня просто все с этой хрени сдует. А ай яй яй яй яй яй Так. Я пытаюсь, короче, построить. Угу. Но не получается, да? Нет, нет, нет, ну куда ты дуешь-то? Вообще сдувает. Она просто сдуло. Все сдуло, что могло. Что не могло, тоже сдуло, кстати. Так, так, на тебе вертяшка. Че? Я тут супер штуку сделал, а ты тут своей вертяжкой. Так. И как мне победить сейчас? Нет, нет, нет, боже, ты победила же все. Нет, я не победил. У меня просто падает. Как я? Да у меня, ты посмотри, что что у меня то творится, ты посмотри. для там большая штука творится. Да вообще, о господи! Нет, не смей! Мое! Нет! Да мое! А ч у меня? Все. Боже. Слушай, как же это сложно-то, на самом деле. Пипец. Ой, пипец. Это просто капец. Ты у нас вырываешься прям вперед, прям конкретно вырвался. Просто у меня меньше не пускать. Так еще и выживание особое. Да ты посмотришь, что сейчас будет. Так, а что у нас будет, так кстати? Будут кубики. Эй, я к этому не готовился. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Как О, так. волна первая. Ч ⁇?⁇ бабай. Вот это начинается жопа. Начинается это... жопа. Это <смех> куда? Да, это капец. Так, я что-то я задумал. И... Еще одна волна. Куда оно? Ну? Блин, в этот раз вертеть нельзя. У меня полетело все вниз. Так, еще вниз. И как же мне тебя поставить-то? о Так, ох. Связочка. Да связочка! Куда? А, с таким. Еб. Тижье коло, А, ну все, да. Ну хорошо. <связываем> Тогда моя башня будет в самый раз. Капец, это просто жесть. Так, ну что, с волнами как-то жестко. жестко. Угу. ну вот гонка нормальная уже. Просто не подставляю, что сейчас я упадет. Так, так. Ну вот, спокойно все. <свят> ну да-да. Ну так это же скучно. В чем прикол-то? Чтобы сделать что-то необычное. На, держи тебе что-то необычное. О, спасибо. Больше <свят> да, <не> укрепления. <свят> а ты мне травкой все? Да? Чтоб цвелое пахло. Да и так цветет и пахнет. Ты Посмотри на мои блоки-то. Красивенький. офигеть у тебя там что? Да. А я удал, вот... Дал что? Я вот не знаю. Связалась вроде. Эй. Все, пошло цвести у тебя все. Эй. Так, а мне интересно, оно так устоит. Так, Тут вот отлично. шувелится все. Так, а это куда? Вот сюда. <гас> вот сюда. Кубик. Кубик, что ж ты делаешь? Сюда. Куда ты мне пульнул эту гадость? Все. Что все очень плохо, да? Все просто, просто все. Но у меня все норм, не знаю, что у тебя там. Ну вот уже начало падать. Ты посмотри. как бы не переживаю. Что у меня? Да я вижу, что у тебя там происходит. так, так ну-ка это кирпичик и что он мне даст ага. да нет ]шего. нет нет ну не надо так падать ну пожалуйста короче книжку О -о. мы у тебя делаем а можно вопрос как ты так сделал что она еще и вертеться начала не знаю я нажал книжку мне книжку дали понятно она короче увеличилась и вращаться начала слушай моя башня очень сильно шатается причем вся. Так, тебе тут еще книжку дали. Хью, что это такое? Фух ты у тебя все держится. Капец. Как оно держится, я не понимаю. Оба на. Просто пол башни отлетела нахрен. На тебе тогда держи. Ой, ты мне решил устроить. Что? то ой, плохое ой, ой. А я повернул как раз так, чтобы было все хорошо. ой ой ой ой, ой. не шутайся. Не шутайся, башенька. Так. так. Ну тебе. Куда она? Далеко. А, ну, окей, я хоть подумаю, куда поставить. Давай, думай Эк, О это так... куда засунуть так так так так, -так. Ай, блин оба ты чё уже оба ты какой быстро мне дали связочку я просто смотри как напялил. я вижу а ведь какая у меня была высокая башня ну ч ⁇ Победил в этот раз, да? да? Победилась немножко. Да. Вот. Ну, а если вам понравилась эта игрушка, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и оставлять свои комментарии. А с вами сегодня был Дел и Эфисерк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока.